Можете мне объяснить? Когда будете мне мешать? Я вам мешаю. Мне казалось, нам с вами хорошо. Я не могу из-за вас ноги протянуть. Вам-то хочется протянуть ноги? Хотите, чтобы я приходил? Приходите? Иногда. А что, по вашему иногда? Раз в неделю? В 10 дней? В месяц? Реже. Гораздо реже. Если удастся, никогда.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 Гораздо реже. Я не могу из-за вас ноги протянуть. Зачем вы преследуете меня? Я не знаю. Я принесла вам, Я принес вам не Пойте песенку.